Видископ. Очень радует игра Сакрамента в начале сезона, и есть как минимум три объяснения этому феномену. Во-первых, это игра Дарана Колесена. Его приход в команду остался, по большому счету, незамеченным, потому что команду покинул Азая «Томас», и казалось, что такой «ченч» э, игроков, он не пойдет на, на пользу команде, потому что «Томас» был э, э, идейным вдохновителем, всех атак Сакрамента. он лез под кольцо, набирал очки, и э, казалось, что это шаг назад э, для Kings. Но, как видим, э, даром для Колесона не прошло то, что он несколько лет сидел за спиной Криса Пола. он многому у него научился, он знает, как управлять командой, знает, когда необходимо увеличить темп, когда уменьшить. Умеет вести позиционное нападение, и хоть в статистике это, э, по статистике это не видно, но, тем не менее, его влияние на результаты Сакраменто очень велики. Второй причиной является успешная игра Рудегея. Он э, очень хорошо начал сезон, у него все летит, все попадает. Ну и третья, конечно, самая главная причина – это Демаркус Казинцев. Он прямо сейчас уже показывает игру на уровне лучших центровых лиги. Ховарда, э Газоля и других элитных центровых набирая 25 плюс 12. И э надо помнить, что ему всего лишь 24 года. Ему есть куда расти, есть куда прогрессировать. Он уже стал чемпионом мира. И, может быть, это одна из причин, которая помогла ему как-то сделать шаг вперед. Он по-прежнему набирает много фолов ненужных. Но, тем не менее, даже с таким Казинсом Сакраменто является одним из лидеров западной конференции, что еще месяц назад казалось вещью какой-то несбыточной. Видископ. Спортивное видео.